Всем здоров, с вами Елеодрона. Это видео про то, как будет выглядеть Dreamlets 1021 с русской озвучкой. Итак, поехали! So, ну что ж, давайте наслаждаться игрой. Уверен, нас сегодня ждет футбол высшего качества. Иначе и быть не может. В финале оказались достойнейшие и, наверное, самые зрелищные команды турнира. Хорошо, мечом владеют. Уверенно, они позиционно играют. Пике надежно играет сейчас. Однажды сэра Алекса спросили, кто лучший игрок планеты. Ну и, разумеется, он назвал икону стиля Криштиану Роналку. Но ну, на возмущение журналиста надо добавить, почему не Месси. Например, он добавил, Месси не с нашей планеты. Дамы и господа, сегодня мы имеем счастье наблюдать за одним из лучших игроков ну, в современности этого Серхио Бускетс. Хороший Хорошая в пас, конечно, но далеко на одних передачах не уедешь. И был рикошет, мяч уходит на нам Пошел на вес в штрафную. И это гол! А вот ну, он счет в финале, пацаны с встречи. Наконец-то мы дождались этого забитого мяча. И кто знает, может, это победный гол. Ну, это прекрасно реализация, что-то ну, в таких моментах многое решает первое касание. Здесь и техника не подвела, ну и траектория, конечно, была идеальной. Команда повела в счете. Тренер буквально раскрыл на глазах. Хороший пас на ход. И это гол! Всего он оставляет соперника без мяча. Хороший отрезок и хорошая комбинационная игра. Отлично он мяч держит. Будет штрафной удар. Опасно подать штрафную именно отсюда. Отличное видение игры. Очень здорово он в перехвате сыграл. Френки даем. Френки даем. Передача на нас Суараса. Артур. Молодец защитник. Выносит мяч. Хороший пас на ход. И это гол! в финале. Считай, пацаны из Неплохо команды себя показали в первом тайме. Перерыв в финальном матче Лиги Чемпионов. Продолжается финал Лиги Чемпионов. Начали команды второй тайм. Замена будет в составе Барселоны. Пятый. И мяч возвращается партнеру. Матеока. Хороший пас на флот. И это гол! А тут а в финале. Считай, пацаны встречи. Наконец-то мы заждались этого забитого мяча. И кто знает, может, это победный гол. Ну, это прекрасно. Реализация, что ну, В таких моментах многое решает первое касание. Здесь и техника не подвела. И траектория, конечно, была идеальна. Команда повела в счете. Тренер буквально разцвел на глазах. Замена будет в составе Барселона. Попадает под пресс. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Смотрим, начало этой атаки. Хороший владение мечом. перед штрафной площадью, но пора бы обострить. Матео Ковачич. Без мяча Челси остается. Артур. Деон. Френки, Деон. Суад. И великолепно он игру прочитал. Хороший перехват сделал. Ну что ж, финал совершен и они победили. Для любого клуба победа в Лиге Чемпионов является большим достижением. Сегодняшняя игра и сегодняшний результат уже стал частью футбольной истории, и футболисты это понимают. Они выиграли, и эту победу они будут вспоминать всегда. Это действительно историческое достижение, и в следующем сезоне команду снова ждет Лига Чемпионов. И кто знает, может быть, этот турнир им снова покорится.